Всем здорово. надо резать стекла, резать стекла надо срочно, Передняя сейчас вырезали уже, а я забыл купить трос для вырезки стекла, ну как забыл купить, я поехал в магаз, в один его нету, в другой его нету, откуда-то заказывать нам дождать, пока пару дней придет, что делаем, выпутываем одну волосину из обычного, по-моему, велосипедный вообще тросик, многожильный, то есть одну жилу выпутываем, она такая чуть-чуть рифленая, но это ничего страшного, она сейчас выровняется, Тягать будем ключами обязательно на 11. И ну 13 не попался, 12. Но лучше взять два нечетных. Они тогда лучше пилят. Наматываем вот так вот два колечка. Держи один. Делаем вот так вот. Потом держим его вот так вот и работаем. Тема реально работает хорошо, причем работает не хуже, чем действительно те э, струны, которые предназначены для резки стекла. Мы вырезали лобовое стекло с... Одной, скажем так, полноценной замены отросалиш, потому что там он нас свернулся, и мы его самого в себя порвали просто. Видишь, не получилось. Так, давай. Очень хреново, что резинка вклеена вместе со стеклом, и у меня ее не получилось снять. Так бы хоть мы видели, что мы делаем. Уже должен быть. Да. Да, Залазим внутрь. Вот он он трос у нас. Тянем один хвост. Вот. Теперь сюда привязываем 5 ключ и работаем в любом из направлений по кругу. Только надо сначала подключать все все все все все все. Так, все подвязывали. провода на BMW очень дорогие. Вообще для этих вещей есть ну, целый набор. Там есть в одно лесу, чтобы резать нож специальный, а, специальной держалки для троса, а не ключик. Но когда ничего нет, пойдет это. Давай потихоньку. Главное не цепляться с, так, с, по чуть-чуть. Так, Стоп, я сейчас перекинусь. Дай мне больше. Мне, я переступлю через стоп-сигнал Вот так, давай, по чуть-чуть только И сейчас я на себя сначала, теперь ты по чуть-чуть Нет, ты на себя можешь больше меня главное тут пройти этот стоп-сигнал Короче, главное не цепляться за металл И тогда все будет хорошо Тогда можно одним тросом вырезать много Как только начали, ну, не начали, а коснулись металла Трос сразу режется сам об себя и лопается все процесс довольно таки простой недолгими не минут может 10 на стекло вместе со всеми делами а еще очень важно не касаться стекла потому что как только вы касаете самого стекла за пилом трасса это все стекло передавай привет на триплексах это за кол и трещина потом идет стальнит в принципе чуть попроще конечно но он либо выдержит либо вообще треснет все стекло в руках такая толщина клея остается на стекле и вот такая толщина клея остается на кузове то есть трос ее режет как правило где-то пополам мы трос один сейчас порвали потому что я вот тут цеплялся за металл шел изнутри пока не цепляешься за металл все идеально После срезки стекла лучше сразу поубирать внутри. У меня, допустим, дальше идут кузовные работы. А для того, чтобы заклеивать стекло, вот этот клей, остаток, срезаем стамесочкой. Ну, либо ножом как-то там убираем, в общем, клей механическим путем. Если есть праймер, мажем праймером. Если клей, который беспраймерный, просто наносим клей на кузов или на стекло и приклеиваем. как мы тоже отдельно. Отдельно покажу, хотя уже есть видосы на канале. Все. С. Смекалочка. Т. Трос. К. Ключи. Больше ничего не надо как такового. Все. Всем удачи. Пока.